Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Вовт Наталья. Сегодня предлагаю вам круговую тренировку на все группы мышц, именно силовая круговая тренировка. Мы выполняем два комплекса по 8 упражнений. Первый комплекс от первого до восьмого упражнения и по кругу еще раз. Затем второй комплекс и снова по кругу еще раз. Ну что, Начнем? Bye. занятие окончено. Все молодцы, кто был со мной до конца. Пишите в комментариях, как вам такой формат круговой силовой тренировки. Жду от вас обратной связи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующего видео.